А вы знаете, на самом деле, зачем нужны любовницы? Оказывается, если мужчина очень любит свою жену, чтобы ее не изнашивать, он пользуется услугами другой женщины.